Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения Мягкая. Я преподаватель воскресной школы уроки доброты в городе Луховицы и веду беседы о православии «В начале было слово». Наша программа включает несколько рубрик. Жития святых, православные праздники, лик Богоматери, жемчужины слов, вопрос-ответ. Наши беседы о православии получили благословение Русской Православной Церкви. И материал, содержащийся в наших программах, можно использовать в духовно-просветительской работе с детьми, взрослыми, молодежью, а также на уроках в воскресной школе. А сейчас у нас рубрика «Жемчужины слов». Со страниц Евангелия в 16 главе Евангелия от Луки Спаситель, обращаясь к ученикам, говорит, «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот это место вызывает наибольшие трудности. Как понимать слова спасителя? Что значит приобретать друзей богатством, да еще и неправедным? Как-то они могут принять нас в вечные обители. Вот давайте разберемся.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 Тогда управитель сказал сам себе «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление дома. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления дома». И призвав должников господина своего, каждого по порознь сказал первому «Сколько ты должен господину моему?»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 Эта история заслуживает того, чтобы быть на страницах вообще криминальной хроники. А не в Евангелии был богатый человек, него управителя. Этот управитель его обокрал, обманул. И после того, как был увлечен, стал еще обманывать. И управитель его за это еще и хвалит. Но дело в том, братья и сестры, что это притча. Что же такое притча? Притча – это... Небольшой рассказ, в котором в иносказательной форме объясняются духовные истины. То есть управитель, его господин, должники это образы, за которым подразумеваются другие образы. То есть здесь богатый человек это сам Господь, которому принадлежит все, что созданы в этом мире. Управитель, которому этот человек, то есть Господь, доверил имение, это мы с вами, люди. И дошло до Господа, что этот управитель, то есть мы с вами расточаем имение его. То есть это наша с вами жизнь, как мы иногда грешим, да, то есть расточаем данное Господом нам дары, как духовные, так материальные, вместо того, чтобы служить этими дарами Господа. И выражение призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь воле управлять. Это конец жизни человеческой, когда человек находится при смерти, в состоянии, например, болезни, когда очень скоро ему придется умереть и дать отчет о том, как человек жил. И тогда мы говорим, да, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. То есть наступает в нашей жизни такой момент, когда мы понимаем, что земная жизнь будет закончена, то есть мы таким образом как бы будем отставлены от управления имением. Что же делает этот человек, находясь вот буквально при, смер при смерти в оставшиеся дни свои? Он призывает должников господина своего и говорит первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. То есть что под этим подразумевается? Человек стал каяться в своих грехах и прощать ближних. Как-то им помогать. То есть в последние моменты жизни стал понимать, как надо жизни, и исправляться. И делать милосердие, оказывать милосердие ближним. То есть исправлять свою жизнь и употреблять те блага духовные, земные, которые дал ему Господь так, как надо, по назначению. И вот именно за это и хвалит Господин то, ли, то есть Господь, управителя неверного, что догадливо поступил, что хотя бы в самом конце своей жизни понял, как надо поступать. И, конечно, люди, которым мы оставляем, прощаем да, какие-то долги или помогаем, будут за нас молиться. И таким образом, когда мы обнищаем, да, то есть лишимся того, что здесь на земле, нас примут по их молитвам в вечные обители. Вот что означает выражение «приобретайте себе друзей богатством неправедным», чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. То есть мы, помогая другим, тем самым сподавляемся молитв ближних. А это открывает нам Царствие Небесное. Но вы можете обратить внимание еще на один момент. А что значит «богатство неправедное»? Слово «неправедное» у нас ассоциируется с понятием нечестное. Наш это каким-то неправедным, да, то есть ложным путем. Здесь имеется в виду неправедное богатство, то есть богатство нам не принадлежащее, а данное нам в управлении. И действительно, ведь те духовные, материальные блага, которые мы здесь имеем, они даны нам Господом в управлении. Да, то есть мы им пользуемся, чтобы потом дать отчет Господу в том, как мы их использовали. Вот что значит здесь неправильно. И тогда становится все понятно. Далее Господь говорит, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом его во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? То есть Господь говорит, что если мы здесь земными благами распоряжались неправильно, то... Кто же нам доверит истинное наше личное богатство, которое ждет нас на небесах? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. То есть Господь говорит о том, что мы не можем служить одновременно Богу и мамоне. Мамона – это сирийский языческий бог богатства. Здесь Господь говорит о том, что, имея какие-то блага, в том числе материальные, мы должны использовать их во славу Божию, а не ставить на первое место и не использовать богатство ради своего удовольствия. В противном случае у нас тогда автоматически будет получаться, что мы служим не Богу, а вот именно поклоняемся богатству. То есть богатство станет у нас на место Богу. И вот со страницы Евангелия, рассказывая эту притчу, обращаясь к нам, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным, Господь и предостерегает нас от этого, призывает нас служить Богу. И богатство должно именно тоже служить Богу, а не вставать в нашей жизни на первое место. Вот давайте, братья и сестры, будем об этом всегда помнить. И тогда Господь нам доверит истинное богатство, да, которое нас ждет на небесах. Храни вас всех, Господь!